Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет Дима вести обзор наших посылок. Динара, поставь на стол. Аминь, кинчай. Снимай, не меня. Вот. Так оно все снимает. И папа тоже обзор сделает. Он свой мотоблог готовит у нас. Режешь? К весне. Я режу. Режешь, Это китайский пришел, Китай. Красиво. Красиво. Все ждем. Что интересно там пришло? Штатив. Штатив для нашей камеры. Соберешь, да, сразу? Да. Привет, Аминка. Аминка у нас приболела чуток. Вот это крепление для телефона вот так сюда крепится. Ага. Сюда телефон. А вот ага. так сюда камера. Да, да, да. Ножки нормальные? Да. -да. Отлично. Прикольно. Прикольно, да. Все. Теперь. Так можно. Барабанная дробь. Ага. Чего? Убирай это. Ставь сюда. Снимай. Зачем? Я держу нормально, не надо, потом буду. Большую посылку открываем Динарка, которую ждала давным-давно Да, Динара? Мы с Динарой только знаем мы об этой посылке да? Никто не знает, Я ни папа, ни Дима Нет, Турецкие Хорошие но... Там скидка была Очень хорошая акция Не рви только вещи аккуратнее. Ты на сырое не ложись здесь, смотри сыра. Это, угу. это Аминья. Платьишко. Это... Ну ты хорошо покажи, на... что ты как это? Покажи, Нет, так ты... это... так сделай. Это... Дим. Дима. Это... Денарки не маленькая это как котишко? раз. Шанель. Сейчас оденем, посмотрим. Это Шанель? Шанель, да, mm -hmm. Шанель, турецкая. 300 рублей всего стоит mm -hmm. с сумочкой. Mm -hmm. <клес> это Аминки, скинь пока. Так, это Ами, это Амина, да. Это в садик я одеваю. Аминки. Это Амине? В садик одевать. Ну ты прям так быстро показываешь, Нет. ты хоть покажи нам красиво. Нет. Давай покажу. Вот так, вот молодец. Ага. Это динария, мини. Да, ты ага. Давай все, Дим. Все? Что за виста? Это, это динария. динария. И вот это динария. Вот вот да. Это спортивный. Это тью, а это мое. Ну, но на, на себя натягивают. Сейчас Динара у нас приоденется и покажет, как, да. Да, как э, на ней э, смотрится. Мы... Это в садике одевать она Опять. будет. <связано> платьишко вот Платьишко вот такое вот. А -а -а. О, такое классное. Смотри, Хочешь померить платьишко? Давай помераем. Давай сюда повернись ручки убери покажи нам вот так покажи сюда. иди оденься сюда не выбегай вау классно В садик будем надевать да кисят вещи хорошие турецкие а это кто стоит не амина и динария Турецкие хорошие вещи по акции. Не китай, да, мина, какая ляля. Давай платье помираем теперь. А? Платьишко пом... помираем. Давай. Попереди. Вау, как классно тебе прям как раз. Платье, платье да. Лол. Лол, там много. Да, теперь резиночки мама Лол сделает, миночки и будет классно, да? А на садик потом а? будет ходить. <клевые> на праздник. Может, в садик? И в садик можно, и на праздник. И в москову пойдет. С, с тобой вместе. Угу. <клевые> Где <клевые> Динара? Снимите, давай, давай. Короче, пока Динарка одевается, у нас папа покажет, что он сделал для мотоблока. Давай. Ага. Ну ты ты объясни, я откуда знаю, вон, вон, вон, это железо какое-то для меня, кажется. Он... Прицепное. Прицепное сделал. А, вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Короче, к весне готовится Андрей это уже. Потолок Да, все заново. А, все это сварил, все хорошо. Да, Саня кулибил. Саня кулибил. Да. да, есть у нас Даже такой. А, все сделал, да? Молодец, он какой. И теперь что у тебя еще осталось сделать а -а -а. Колеса и все. А -а -а. Так, папа, натяни-ка ей как-нибудь. А, -а, -а. а вот наша Динарка одела э, костюм. Такая модняшка. Смотрите, какая она у нас модняшка. Там кофта, короче, леггинсы. Аминка закрылась, я показываю. Вы у меня красавицы обе. Это в садик будете носить, да? Красотки. Этот костюм знаешь, сколько стоит? 500 рублей. Тройка. Вместе с Бандиком все. Ну, классно. Оно не тяжелое, такое и это... ХБ. Вау! На цветочек. Ты цветочек точно. Аминка котик. Аминка котик. Заколку наоборот сделала. Давай иди платье одевай, ждем тебя с платьишком. Я это буду. Потом ты это будешь носить на будущий год. Дай заколочку это правильно, мама сделает. Зацепила и неправильно, да? Короче платьишко внизу подол это Дерника, Динара. Вау, Аминка унитарки кофту померила, классно смотрится, модняшка. Убери сумку-то посмотри. Манекенчицы наши. Вау! Ага, классно Конечно, сумочку надо убрать. Я ей говорю, мешает она тебе. Натишь. Давай. Тебе. Ага, мне. <сосква> классно. Это типа ну, пусть пусть <сосква> подержит, она хочет повесить, пусть У -у -у. подержит, а? Это типа так сейчас <сосква> она даст, она просто. Чехол Амина, дай сумочку. а дайте ей на рисунку. -а. Не дашь? А -а -а. Все, давайте давайте. Все. Ладно, всем пока-пока. До новых встреч. И пишем комментарии. Но! Хочу показать вам, как народ у нас отдыхает. танцуют. Она любит у нас танцевать. Включает музыку. И танцует. она. раньше. Я очень любила танцевать. Единарка у меня вечно танцует. Телефон мой так поставила. У тебя что? какая ты? Где записано? Какая у тебя эта страница есть? Нет, ты куда видео-то скидываешь свои танцевальные Это как называется? то Пчела-пчела. Нет. Тикток? Да. Куда скидываешь-то, Дима? Ты куда? Вы с Димой куда скидываете? Не знаю. Я... У тебя даже подписчики свои появились, да? Там. много ну, лайков у нас было. Да, у тебя свой канал? Там. Ты что там делаешь, танцуешь? Там. Еще? Ну, я удалила его. Зачем удалила? Все Да? Скидывать надо туда тогда Ты же танцуешь там И пишут тебе комментарии это подписываются под тебя Да? И лайки ставят, кстати Вот она у меня любит Вот так включает и танцует Другая мадамка все смотрит Потом тоже начинает танцевать Так что у меня девчонки Отдыхают а я приборкой занимаюсь, да. Танцует, танцует мне. Классно.